Маленький был, покусали. Кто покусал? Ну, вся собака покусала его, перебила позвонок. Лапа пришлось потирать, потому что вылачилась. Еще? Бедолага. Что это бедолага? Что ты довольный? Счастливый. А вы его, пусть, вы его в таком состоянии подобрали? Ну, ну да. Ну, Операции делали и так далее. Оплачивали вы сами, да? Ну то есть там что народом собрали? Вот а. коляску народ... народом собрали. А. а сколько лет уже она у вас? Третий год уже. Третий год? Да? Как зовут? Сма его звать. Сьма. Это порода какая-то или? Не, не. Просто прихожий. А почему он так лает-то? Счастливый. На улицу вышел. Жить хочется. Так основном дома. А сколько вообще лет? Два года вот как раз третий год вот. То есть ее щенком вот как бы поранили, да? Да, да, да. И потом ампутировали. Зовут как? Тема тема. Тма. Ага. Я вас в первый раз здесь в парке вижу. Я не часто гуляю так. И сейчас была распутица, но нельзя было гулять особо. Понятно. Это из-за особенностей собаки, да? Да, да, да. И поэтому, наверное, она сегодня счастливый, что вышла на улице. Да, да, конечно. Мы не каждый день уходим. Угу. нас не дрожит. Дрожит. Но за белками, конечно, бегать не, не может. Нет, не, нет, нет. За собачками, да, вот бегает. А собаки не удивляются, когда видят такое? Удивляются. Ну, видно как. И он тоже за ними пытается ухватиться. Ну, угу. страшно, потому что какой он боец. Ага. Тема Тема Ну ладно, удачи вам Спасибо, а? Спасибо до свидания